Два выбора у меня прямо я не знаю, мне то нравится вот эта, короче, береза. Но на нее лезть неудобно. Если только вот по вот этой веточке. Самая низкая. А вот на вот эту лезть удобнее. Но мне нравится вот это. Так что полезу на вот эту, невысоко, вон куда-нибудь туда. Как-то вот так вот. До этого у меня ловушка стояла с другой стороны поля, ну метров пятьсот отсюда. А тут проехал, вот таких две березины увидел, и она мне понравилась. Думаю, что бы и не попробовать. Так что вот так вот тут. В общем, ветра совсем нету. Не знаю, как попытаться подкрасть, и далековато один где-то еще там рыжает где же, где же, где же, где же тоже с рогами этот уже далеко пошел и этот держит и опять этот вроде ко мне маленько тянется тишина на улице комары сейчас поднимаются кусаются знаю, сейчас посмотрю что буду делать рога вроде вот этого как-то отростки по-разному Может, кажется так так вроде ничего выглядит далеко приближая качество не очень вот если поближе подойдет поинтереснее будет Сейчас подожду может тот завернется этот меня раз короче услышал пока я из кустов на край выходил идет чуть левее меня может попробую сейчас на обрез ему выйти. А может он все-таки пойдет вправо потом. Непонятно. Что, в общем, я его пытался обойти на обрез. А он спать лег. Сейчас на край выйдут, мне метров 20 осталось. лежит, спит. Глаза, правда, открыты. Спокой еще в трех местах или в четырех орут. Короче, рога так себе на любителя. Я бы поискал поинтереснее. К земле ухо прикладывал, слушал. То, что нас на вороне по-другому не найти, только когда ухо к земле приложат, слышат далека, топот, копыт и бегут сразу в другую сторону. За конем поедем, посмотрим других. Это вот я запомнил, где он живет. А живет он, короче, вот в такой местности. Вот как к нему тут подойдешь? По воде согласен. По воде довольно тихо идти, если вкрасть. Просто так сложно. Густущие кусты. И это у нас практически основная сейчас такая вот картина везде где более-менее козлики обитают поинтереснее такие вот кусты кусты полянками где сухо где мокро где большие деревья есть. если вот так вот будет лежать, то увидишь или услышишь его уже, когда он побежит На открытое поле мало выходит Но выходит Вот как сейчас Что-то метров может 100-150 От края Туда он большая поле там кусты, и вот орут они в кустах Сейчас мы поедем туда Да, красавец, тебя тоже заедают. Я так, как будто там кто-то есть.